Друзья, с вами мистер Шост и мистер Мэджик. Сегодня мы находимся на один из серверов Сентрюмайн и называется он Пиксельмон с модом на... Как вы думаете? Покемонов! Да, это покельмоны. Но правда он у меня еще не вибрационер, поэтому он не может летать, он мелкий, как... И сегодня мы начинаем по Минкрату. Как видите, мы уже отстроились чуть-чуть. мистер Мэджик уже оказал 6 покемонов. Но у меня всего лишь четыре из них нормального ну, нормальных да, эволюционированные. эволюционированные да как-то так здорово у тебя есть кожа нет у меня только кожаная куртка и всякое такое я не помню чем надо регион что а тебе написать кит старт а можно у вас уже есть право а, надо кит стартер блин да, вот. ну, что... я не помню название своего дома ты сам такой. Черт, у меня немного Да сам ты такой гад. Да, ты в чат написал да, Всё, сейчас, у меня да. У меня теперь два с свинины, ё... пахал, да, пахал. А, знаешь, что регион, а нет, знаешь? А. Блин, у меня же где-то фиг... у меня же кожа где-то была. А нет, я. Да, да нажимаешь на кнопочку, это можешь говорить другим людям. А у меня она сбилась, брукин. У меня на букве F. Блин, а брукин, а я не знаю. Слушай, как тебя зовут? Эм, э, мистер Джост. Я напишу сейчас в чате. Просто это, я тебя не вижу, а я в сундук вот. Вот я написал. А, вот, сюда, вот так вот, мистер э, Гост. О, слушай, там чувак, вот я там видел имя чу, ой регион о а чем что имя чувака ты что то не нравится слушай ад -д -д пиши, а, не а д д м а д д д а все нашел я одну букву почему что зато аж макаре мая в он падал все тебе добавил слушай пойдем на столу а так, блин... Посмотрим, <класс> что у него тут Окинья, я ее изумруд нашел на 20-й высоте. Где тут можно положить мои вещи? А, не знаю. Сделай сундук сейчас. А где еще один сундук? Да, я сам сделаю. Сдай еды, пожалуйста, у меня здесь просто квизис еды. Сейчас, подожди, ладно, Кстати, вот видишь, у меня здесь три пластинки есть зеленых. А -а -а. Я ну, в данном случае. Хотя бы один алмаз, чтобы проигрывать и сделать. А он, у меня три одинаковых. Это кэт. Да. Ну, дом, как я понимаю, еще такой венупский. Да, ну просто у меня ресурсов мало было. О. Ну если что, еда у меня в сундуке. О, клево, я пока все возьму. А куда посадить мой, моего? В смысле, Драма... для чего? Ну моего покемона, куда его посадить? О, ты Чтобы он его с ним... его а с ним нужно, надо сражаться. Слышишь, выпусти покемона. Выпустил. Кстати, зацени моего покемона, повторяю. Я на нем кататься могу. О. О, сейчас в управление немного лагает. Ну, как со своим, что делать с ним? Надо просто много сражаться и набирать ему, что блин, у него такие глаза. Его? Нет, нужно много сражаться, смотри, подходишь, смотри. Сейчас, я выберу, какого покемона, смотри. Вот у меня есть покемон сладенький, да? Кидай в него своего покемона. Да куда он пошел? Да... Ну, а ну стой, он меня Ты... боится, что ли? Еще ну, раз кидай, еще ну раз. Стоять. Так, давай, давай, давай, давай. Во-во-во, ацеп, и смотри, нажимай ацеп. Ацеп, Египет. И смотри, и теперь пишешь там кнопки, и теперь выбираешь там приемы и сражаешься. А, фан или покемон? Um, сейчас скажу. Фан, по-моему. Файт. Файт. Файт Стретч. Просто на... Кстати, если что, это покемонов можно лечить на спавне. Я в курсе. Кстати, ты хотел поменять с покемонами, да, или нет уже? Да нажми тут уже на какую-нибудь кнопку. Хочешь неожиданный поворот? Нет. Нет. Ладно, ладно. Давай я поменяю. Нажми на кнопку какую-нибудь уже. Нажми на кнопку. Нажми Fight. Скорее, я чума за фока. Сейчас-то сдох. Да? Спор ты сейчас. А, нет, нет. Ну, меня... Да так нажми на какой-нибудь прием. Я его поменяю, потому что тут как бы походу. Fight, покемон, или что сделать? Файт, потом. Убираешь прием. У меня два их всего же. Grow или scratch. Да на ну, любай нажимай. Я вообще рандомом нажимаю. И что, кто умер? Мой? Так, да, сожалению Слушай, иди на спавн, там есть такая, э, такой человек, по Да, медсестра. Что Кстати. Я садхом поставлю. Смотри, на спавне там есть обменник покемонами. Хочешь обменяться? Я с тобой? Да. Хочу. Я тебе могу, узнать, кого дать? А ну, вам. на спавне. Я, я тебе на спавне покажу. У него 25 уровень сейчас. Так, что сделать. Нажимаешь на нее правой кнопкой мышки. Там видишь такое колечко, да? Ну. Смотри, наводишь Можешь на колечко. все увидел. Видишь, там колечко должно быть, как бы наводишь, и там должно быть фиолетовым таким. Здесь, да, здесь фиолетовым. И, и нажимаешь фиолетово. Закончить фиолетовый. разговор. И все, теперь просто уходишь, у тебя покемон. У тебя смотрю, у тебя все отображаются меню, да? Ну да. Ну вот и там, смотри, должно быть левел и хп. А, вот все, вылечить твои покемоны, готовы к бою, бери их. Вернуться, что сделать? Да. Вернуться, все. Все, у тебя... Очень, вот, у... мой хороший. А что тебе вот этого там? Да. У него 25 уровень. Смотри, да вот, он видишь он побольше, чем мой, да? Да, у него 25 уровень. Ну, какой-то Вот этот покрасивее. Я будет. хочу уже вот этого хотел своего любимого покемона взять. А ты меня спутал. Ну, да, какой, Какого ты там хотел-то? пилпу Пиплуп. -пил. Не помню что ли его? Пи -пи -пи Ой, кто -то на... меня кто-то набой. Меня кто-то на бой выйдет. Пикачу, вызвал. пикачу. Да, у меня Пикачу. Откуда Пикачу взялся? А я у меня, кстати, Покиш. Эй, у меня обвиняюсь. Давай обвиняюсь. Сколько Сейчас. надо левел, чтобы он элев... Первая эволюционированная стадия — это шестнадцатый уровень. а Следующий. Следующий у меня был тридцать шестой. У тебя может быть тридцать второй. Меня... Ну, ладно, может я оставлю такого. А нельзя просто чтобы ты мне дал Покепона? Mm -mm, там именно. Ну хотя попробуем, погоди, ты где? Я тут. Сзади um... тебя. Короче, смотри. Пост, я сейчас щ... смотри, я кататься буду на жирафе. Ну блин, я жирафик хочу. окей, um, okay, смотри, б... иди за мной. <связываю> Вообще беги в ту сторону, в которую <связываю> я. Нормально унесся такой, а я уже ходить, да? А, не вновь, что ты раньше не скачал. Лаунчер, развивался с ума Кто это, змея, что ли? Ну ч, я иду <связываю> в ту сторону. Чёрт, кто меня вызвал на бой там видишь кнопочка раны есть нажимай на нее типа да блин у меня сервер завис, погоди я перезайду он ударил мою, что мне делать ран слушай погоди ты сейчас слышишь вибрации I'm sorry я не понимаю этот файт покемон Раны, он меня ударяет ран нажимай много раз ну если он умрет тогда едино спаван лечи его это единственный механизм блин, Иделич, его. Что, будем в этой серии делать? Не знаю. Слушай, не может куда? тебе будем это покемонов ловить? Дай, а как их ловить? Смотри, нужен покешар который у меня дома есть. Карманджер... А, точно, здесь же так, блин, слушай. Слушай, слушай, можешь, пожалуйста, сделать одолжение пожалуйста. Нет. смотри ну ладно, шучу, ладно давай, Смотри, можешь зайти в настройки, в управление и посмотреть на какую кнопочку? Ну, у тебя разговаривать и как эта функция называется. Потому что у меня у она слицела. Так смотри. вот, зайди в управление и нажми... Точнее, найди эту буковку F и посмотри, как там. А ее здесь нету, в чем прикол. В управлении? Нету. Ладно, пофиг. Здесь ее вообще нету. Я нажимаю на F и могу спокойно говорить с людьми. Блин, ты говнюка. У меня не работает это. Так, ты где? Гоу за мной, гоу за мной. Ты я вот, и я сзади. А, все, Tipo, Господи тут <связать> такой что это за покемон это покемон такой ржачный он помнишь не помнишь что ты, ли его ты будешь обмениваться покемонами или нет на, на жирафтика я не знаю о с первого раза убил <связать> я могу петуха дать петуха? Вот, вот этого на нем летать можно будет можно будет же смотри Ну но я им тоже так у меня петуха у тебя динозавр <связать> ладно, ладно смотри. Погоди, так ты будешь обменяться, нет? Нет, давай ловить. Я тебе могу и жираф обменять. На жирафа давай. О, слушай, тут чуваки обмениваются. А, они уже заполнили эту фигню. Хочешь? Слушай, у меня, походу, залагало. У меня не открывается, я зайду. Чем-то у меня подлагивает иногда жестко.